Алло. Не кладите трубку. Оператор ответит вам менее чем через минуту. Здравствуйте. Внимание, уделите, пожалуйста. Здравствуйте. Я звоню вам из стоматологии города Воронежа и приглашаю вас на бесплатную диагностику. 880. Это панорамный снимок и консультация доктора. А также по результатам данной диагностики сможет. Да-да, давайте запишемся, я с удовольствием. Европейского стандарта бесплатно. Давайте запишемся. На прием. Да, давайте запишемся. Но без иронии. Ну а если вас думали? не заебало, что я 20 раз записываюсь, не прихожу, то я и на 21 раз запишусь и не приду. Какая в пизду ирония, если вы долбоебы? Сам-то дебил, ебучий. Нет. Как ты еще Но сказать? если я ебучий, как то дебил? ебу таких куриц, пошел как пошел ты. Нахуй. Да на твою ж...